Звезда боевика Стив. Семья звезды боевика Брюса Уиллиса делится новостями о состоянии здоровья любимого актера. Цитирую с тех пор, как мы объявили о диагнозе Брюса о фазе весной 2022 года. Состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз. Лобно-височная деменция, слабоумие, также известный как Тиди. Семья Уиллиса надеется, что поделившись этим диагнозом, они поделятся поведенческим неврологом Миллером, который присоединяется к нам прямо сейчас. Доктор Миллер, доброе утро. Спасибо вам. Я ценю возможность поговорить с вами сегодня утром. Можете не сомневаться. Спасибо вам. Определенно хочу повысить осведомленность об этом. 67 лет. Случаи Тиди встречаются в возрасте от 45 до 64 лет. Это кажется очень молодым. Расскажите нам об этом поподробнее. Да, это самая распространенная причина слабоумия у людей в возрасте до 65 лет. Поэтому неудивительно, что кто-то заболел этим заболеванием в очень молодом возрасте. И я могу только отдать дань уважения Брюсу Уиллису и его семье за то, что они пришли и заговорили об этой очень печальной и трагической, но очень важной проблеме. Вы знаете, доктор, вы абсолютно правы, это важно. Вы знаете, в прошлом году многие из нас никогда не слышали об афазии. А потом, и поскольку она была у него, посмотрели ее и начали беспокоиться по этому поводу. Расскажите нам немного о симптомах этого вида деменции. Да, это заболевание, которое поражает переднюю часть мозга. Таким образом, в отличие от болезни Альцгеймера, при которой в первую очередь страдает память. При лобно весочной деменции мы видим изменения в поведении. Когда болезнь больше поражает правую половину мозга, мы наблюдаем большую апатию, иногда расторможенность, потерю исполнительного контроля, неспособность к многозадачности. Очень распространенное аддиктивное поведение. Левая сторона спереди – это то, что отвечает за афазию, за язык. Похоже, что обе стороны, знаете ли, страдают, когда у кого-то афазия и тиди. Доктор Миллер, можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы предотвратить нечто подобное? Или попытайтесь это сделать. Предотвратить? Совершенно верно. Да. Есть довольно хорошие данные даже у людей, у которых есть генетическая форма этого заболевания, которая составляет 15%, если люди остаются активными умственно. Занимаются физическими упражнениями, даже генетические формы можно замедлить и предотвратить. Поэтому я думаю, что здоровый образ жизни – это действительно тема здесь. Интересно, что вы сказали оставаться активным ментально. Моя бабушка до самой своей смерти решала кроссворды именно по этой причине. И сейчас многие люди занимаются такими вещами, как Виордал и тому подобное. Читайте книги. Он герцог Магудоку, это те вещи, о которых вы говорите. Да, очень индивидуализированные. Нет ни одной совершенной вещи. Занимайтесь любимым делом, будь то чтение, музыка, пение игра на фортепиано. Все это, знаете ли, небольшие меры. Они не являются лекарством. Мы думаем, что он излечится, но мы еще немного далеки от этого. Это просто опустошительно. Его семья, это замечательно, что она может сделать это и повысить осведомленность. Доктор Брюс Миллер, большое вам спасибо за то, что поделились своим опытом.